Ребят, приветствую. Очень часто нам приходится использовать кошелек TronLink, отправлять деньги, либо еще по какой-то причине инвестировать куда-то. В этом видео разберемся, как создавать кошелек TronLink, как заводить туда деньги и как отправлять. Разберем для компьютера и для смартфона в этом видео. Итак, это, конечно же, для Chrome браузера. Предназначен кошелек. Интернет-магазин Chrome. Открываем, вбиваем TronLink дальше устанавливаем данное приложение нажимаем установить установить расширение после чего можно не включать синхронизацию я пропущу данный момент все приложение установлено дальше нам нужно зайти в раздел расширения и нажать данную кнопку все после этого кошелек уже будет на нашей панели нажимаем кошелек, нажимаем create wallet, после чего читаем данное соглашение, далее соглашаемся с условиями, дальше называем как-нибудь наш кошелек. секретный кошелек копируем все эти данные в блокнот придумываем здесь же пароль то есть я какой-нибудь сейчас рандомный придумаю кошелек, конкретно пароль вставляем данный адрес так, по всем пунктам мы идеально подобрали пароль, но система еще просит какие-нибудь символы или большие буквы Теперь по всем параметрам мы сделали надежный пароль. Повторяем и Create Wallet. Backup Wallet. Нажимаем. Указываем кошелек и нажимаем Confirm. Нажимаем Backup. Дальше система предоставит вам фразы, которые нужно сохранить в надежном месте. Так, нажимаем View. Копируем данные фразы. Тоже в блокноте. Они понадобится для восстановления кошелька. Already backup. Так, и теперь прописываем четвертое слово. А, то есть выбираем. Четвертое слово у меня Marison. Next. Пятое слово у меня Rebel. Next. Дальше у меня слово. 12 это LRDAN. Год, все. То есть мы создали кошелек. Вот он наш адрес. Но для того, чтобы отправлять деньги в проект или куда-нибудь на биржу или на обменник, нам понадобятся троны. Обычно 5 долларов хватает на 15-20 транзакций. То есть это где-то 100-200 тронов нужно купить и сюда завести. Как это сделать? Идем на биржу. Адрес мы уже скопировали. Например, на Кукоин. Идем на биржу Кукоин. Теперь спросите, как сюда завести деньги, чтобы купить здесь вообще хоть что-то. Как сюда заводить деньги. То есть на любой бирже вы нажимаете кнопку депозит. Ссылка на данную биржу будет под видео в закрепленном комментарии. Хорошая биржа. Реально лояльная и для граждан Российской Федерации в том числе. Под видео в закрепленном комментарии ссылка на биржу. Когда вы сделали аккаунт, и нажимаем кнопку депозит то есть вы зашли в свой кошелек допустим нажимаем кнопку депозит система генерирует вам адрес выбираем конечно же сеть trc 20 система генерирует нам адрес и дальше вы спросите как допустим сюда завести деньги я думаю вы пользуетесь данным сервисом хотя э, многие пользуются просто p обменниками они более надежные хотя это тоже надежный миник он уже себе давным-давно зарекомендовал но сейчас тенденции такие что многие ходят в 2 p покупки и там покупают криптовалюты но ну, это тоже нормальный вариант нам но для небольших сумм вполне нормально допустим вы отправляете деньги там с киви либо с любой другой банковской карты и получить хотите trc 20 то есть вы можете ну, на примере киеве давайте использовать мы отправляем Kiwi с наших кошельков и хотим получить USDT. И мы видим обменники, от какой суммы работают, сколько в резерве, какие отзывы. Если они хорошие обменники, то они в принципе все здесь будут в данном агрегаторе. Поэтому О, не было у меня таких случаев, когда меня какой-то обменник обманул. Вот реально за 100 с лишним с тысяч обменов разных никогда не Ничего мне не происходило. Ну, максимум был единичный там, случай, там, долго перевод шли. А, как бы не страшно. Всегда все здесь хорошо. Так, например, вы, допустим, хотите обменять 10 тысяч рублей и получить ТРЦ20 USDT. Отлично. То есть вы указываете, допустим, 10 тысяч рублей, указываете, с какого кошелька будете отправлять деньги и на какой адрес. А сюда уже указываем адрес нашей биржи, чтобы купить трон, чтобы купить USDT, coin, да. То есть и по инструкции указываем почту, отправляем деньги посреднику, среднику, 10 тысяч рублей. Он нам отправляет USDT туда, куда мы указали адрес. И придут они, допустим, к нам на бирже. То есть мгновенные обмены, прям быстро, реально. Приходят вам сюда деньги. Но вы спросите тут же вопрос, а зачем тогда делать аккаунт? Если можно сразу деньги из BestChange перевести там в проект или кому-то сделать сразу перевод через басчейдж. Да, конечно, можно и тоже так же делать. Но сейчас я показываю на примере, если вы инвестируете в какой-то проект, то в дальнейшем вы же будете куда-то деньги выводить. А выводить куда вы их будете? Я бы выводил, допустим, на кошелек TronLink. И дальше в любое удобное время вы можете взять и обналичить деньги. То есть TronLink в любом случае вам понадобится. И он должен быть. Так... Сюда деньги, допустим, у нас пришли. Дальше, к примеру, вы хотите купить трон и USDT. То есть нажимаем. Основное. Ну, конкретно на бирже Кукон есть такой нюанс, что нужно переводить деньги с основного на торговый баланс каждый раз, когда вы хотите, допустим, где-то что-то купить. Это не все биржи поддерживают данную модель, но некоторые биржи. С такой особенностью и наоборот если вы хотите деньги вывести вам нужно с торгового счета вывести на основной и потом вывести э, уже на свои какие-то сторонние кошельки то есть через вкладку перевести это обычно происходит на биржах в Kukone, именно так так как у меня уже деньги на торговом счету я просто возьму найду допустим криптовалюту trx которая меня интересует кстати мне реально она нужна для комиссии я давно ее не покупал так указали trx нажимаем Торговля, выбираем Торговля qsdt Как правило, на биржах минимальная покупка всегда 10-11 долларов, но есть такие биржи, которые позволяют и на 1, и на 2 доллара купить. Честно, я не помню, от какой суммы работает Кукоин. Будем пробовать. То есть можно купить по лимиту по той цене, которую вы проставляете, либо по маркеру, ой, по рынку. Выбираем по рынку. То есть у нас это идеально нам подходит. Дальше мы указываем, сколько мы хотим купить ТРХ. То есть мы, допустим, выделяем для всего это дела 10, 11 долларов. Да? Выделяем и нажимаем «Купить TRX». Все, мы купили 200 TRX, которых нам хватит на 15-20 транзакций. Реально. Отлично. Ну, а теперь давайте выведем эти деньги в наш кошелек TronLink и дальше уже поймем, как им пользоваться. То есть мы видим, что Троны пришли, USDT наши есть. Переводим все это дело на основной аккаунт, чтобы потом вывести на свои стороне кошельки. Нажимаем все TRX, подтвердить. Нажимаем Перевести все USDT подтвердить возвращаемся на основной аккаунт обновляем страничку и дальше выводим деньги выводим сначала ну без разницы что сначала выводить идем уже в наш кошелек трон link копируем адрес вставляем в данном разделу обязательно выбираем сеть без ошибок trx Здесь подтверждаем все это дело нажимаем к примеру все деньги так 1 доллар комиссия снятие средств все дальше мне нужно подтвердить вывод мне нужно указать торговый пароль и мне нужно указать господи тут нужно указать много всего и и код с верификационной биржи и двухфакторную я сильно защищен защищен сильно защищен все то есть буквально через пять минут я отправил и трон и usdt все они пришли ко мне в TronLink. транзакции подтверждены биржа очень быстро выводит деньги так, переходим в наш кошелек. Мы видим, что у нас появились и троны. И USDT. Обновляем кошелек. Так, мы видим, что троны а, USDT здесь не отображаются, поскольку это новый совершенно кошелек. Нажимаем плюсик. А, вот они наши USDT. Нажимаем плюс. Все, то есть они отобразились. Так. Все, дальше вы можете отправлять деньги какие-то проекты инвестировать другим людям отправлять и так далее использовать данный кошелек очень выгодно низкие комиссии на примере одного из проектов вы допустим взяли где-нибудь сгенерировали адрес то есть нажали допустим пополнить система сгенерировала вам адрес вы его скопировали к примеру нажали на usdt нажали кнопочку send указываем адрес и нажимаем next Дальше выбираем сумму долларов, которую хотим перевести, там 80, там сколько в вашем случае, нажимаем send, Все, транзакция отправится. И, как правило, на это уйдет, ну, где-то, может, 10, 5, 6 тронов. То есть намного хватит вам 10 долларов. А вот как пользоваться данным кошельком, ребят.